Привет, друзья! С вами снова Хилкин и мы сейчас объявляем день чемодана. У нас сегодня будет открытие очень много-много чемоданов, как вы видели вверху. А перед тем, как открыть чемоданы, у нас, видите, еще нужно набрать две медальки. Давайте сейчас быстренько проедемся, выиграем, ну как, <laughs> получим две медали и откроем аж на один чемодан больше одним махом. В общем, ребят, нужно немножко потерпеть, осталось набрать две медальки, и вот, погнали, вперед за медалями, Димка, привет, давай, Димка, давай, Димка, мы тебя сейчас догоним, не удерешь, не удерешь. так, э, что-то, да, надо на газульку нажимать, а то Димка, видимо, нас услышал и начал от нас удирать, давай. Давай, Оптимус, давай, обгоняй Димку, давай, давай, газуй, газуй, Димочка, позади. Прости, Димка, нам нужна медалька, чтобы открыть сундучок и показать ребятам, что же там внутри находится. Прости, Димасик, прости, но медалька наша. Ура, ребятки, кто болел за Димку, ставим пальчики вверх, кто болел за Оптимуса, пишем комментарии. Вот так вот, ребятка, сейчас и распределимся, кто же за кого болел. Вот, Димка молодец, красавчик, не сдавался до конца, но у нас, видимо, машинка немножко быстрее и послабее, водитель разбился, как... а Димка тоже занял третье место, Димуся с нами солидарен, спасибо тебе, Димка, что ты от нас сильно не отрываешься, настоящий друг, вот, э, да, Дима, ты на последнем месте, ну, что поделаешь, Дима, ну, не обижайся. Вот, а у нас опять идеальный старт, главное теперь, чтобы наша крыша выдержала и мы не разбились, а еще и заработали лишнюю медальку. Ну как, лишней не бывает, потому что она нам нужна для открытия чемодана. Вот, давай, оптимус, Димусик нас опять догоняет, гони! Кстати, вот интересно, Дима, если ты нас смотришь, <напрошу> напиши нам. Напиши нам, это я Или еще что-нибудь, я не знаю Или кто-то, ребята, кто знает Димку Который с нами гонялся Только что и так шею сломал После финиша, пишите В общем, даже если вы себя встречали В нашем видео, пишите нам об этом А мы пока На лидирующей позиции И последний решающий заезд кто же все-таки победит все четыре гонки, ну в общем цикле, кто победит я еще даже не знаю, шансы есть у всех, у всех, особенно у Димки шансы есть, ребята, кто со мной согласен, что у Димки есть шансы, я в него верю, если честно, но э, сделаю все для того, чтобы выиграли мы. Да, да, да, ой, как мы ударили стенку, а где медалька, медалька, ах, мы же уже две заработали, нам больше не лезет. Вот, настал, ребята, тот душесчипательный момент, у нас первое место, но душещипательный момент в том, что мы сейчас будем открывать все-все-все чемоданы. Вот. А, честно говоря я не знаю это серебряный или платина писали в комментариях ну это понятно это синий денежка монетки и так для супер дизеля ничего не попалось к сожалению ну да ладно а, давайте вот этот откроем красненький у нас за медальки те что мы заработали опять для супер дизеля ничего. О, для танка ничего себе вот это редкости нам попадаются какие Круто, но применить некуда. К сожалению, некуда применить, но будем деньги зарабатывать и покупать новый транспорт. А пока посмотрим, ка мы рекламное видео посмотрели. Так быстро посмотрели. Так, танк, мопед и мотороллер. Нам ничего не подходит опять. Не мотороллер, мотоцикл. Че вы мне не поправляете? Смотрим опять видео и оп, видео посмотрели. Круто, ребята! Опять танк. О, нам попалась на супер дизель улитка. Вот, немножко улучшились, но пока еще надо, еще надо однадцать собирать. Так, вот он наш платье новый серебряный. Я не знаю, как правильно сказать. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Я его называю просто чемодан. Открыли и видосик посмотрели. Получили свои денежки. Опять для супер дизеля ничего нету. В общем, чемоданы пооткрывали. Супер джип у нас на ходу. Кстати, недавно... Вот, вот, то, что я хотел вам сказать. Формула же была. Моноцикл! Появилась объявленица с моноциклом и с рюмкой водки. Ну, не с водки, а с лимонада. С лимонадом, рюмкой лимонада. Он на моноцикле стоял у нас. Оптимус наш. Деньги, в принципе, то у нас есть. Но, если честно, хотелось бы улучшить Супер Дизель уже на максимум. Вот, и погнали! Давайте проедемся еще так. Пламя извергаем из своих труб. Вот так. Уху, ребята! Чтобы знали, с кем гоняется. Так, бу-бу, крышу снесли. И, ого, ничего себе! Вот это крышу парень чуть не снес. Я думал, я ударился, а он там просто влетел в крышу. А тем временем мы забрали медальку. Следующий чемодан у нас откроется, когда будет у нас 10 медалек. Надо их заработать, выигрывая гонки. Давайте, давайте это сделаем. Хотелось бы уже магнит на Супер Дизель получить, потому что монетки вот так мимо нас оп и пролетают. Ну то есть мимо, мы мимо монеток пролетаем. А с магнитиком бы они у нас сейчас копилочку добавились. Но ну, ничего, немножко терпения. У нас появится магнит и все монетки будут наши медальки и монетки звенят в наших карманчиках. А у нас, кстати, ребят, кто не заметил, личный рекорд валит один за одним. Мы просто сегодня в ударе. Это, это большое количество открытых чемоданов, но у нас хорошо действует, я бы сказал. Вот так вот. Так, назад. Мы можем утонуть. А, вы видите, нас застрял. все. ну, все, нас прощай. 100% парень не тонет, ну, тут без, ну, да, вот, и он и утонул. Тут без вариантов, у меня уже были такие моменты, там, кто будет ездить, надо будет, ну, быть очень осторожными. Есть такие моменты, когда, ну, реально там тяжело попасть, На в городе есть. И здесь тоже, ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Смотрите новые выпуски, пока-пока!